Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Жара, солнце, самое время что-то готовить на гриле. Шашлык, вещь, конечно, замечательная, но уже несколько поднадоело. Сочный стейк на углях еще лучше, но нормальная труб для стейка стоит дорого, да еще не во всяком магазине его найдешь. Вчера в магазине увидел обалденные говяжие ребрышки. И я вам доложу, что хорошо приготовленные говяжие ребрышки – это просто чума, а стоит меж тем раза в три меньше, чем нормальный стейк. Смотрите, какое чудо. Попросил мясника в магазине распилить на короткие куски. В англоязычных странах такой труп так и называют short ribs, то есть короткие ребра. Мяса очень много, есть жирок на поверхности. Готовится этот труп, конечно, очень долго, но результат просто ум одъешь. Теплота внутри кусков быстрее приходила, разделю этот отруб на части, как раз по размеру ребра. Получится один кусочек, одна порция, это одно ребро. пока возился и уголь скочегарился. Вообще-то ребра у меня в течение всего сегодняшнего дня будут готовиться на непрямую жару, но для начала я косточку все-таки прогрею на прямом. Это быстро. А затем переверну жиром вниз и подпалю. И только затем уже уберу ребра в зону непрямого жара и начну их томить. Эту процедуру затеваю, потому что кость прогревается гораздо медленнее, чем мясо. И если косточку предварительно не прогреть, то э, добиться равномерной прожарки куска достаточно сложно. Ребра хороши тем, что в этом отрубе просто огромное количество соединили ткани коллагена. И длительной готовки... Коллаген не просто размягчается, но еще и впитывает в себя влагу, тот самый мясной сок. Он набухает, и кусок становится дико сочным и вкусным. Долго жирок полить на огне не надо, иначе жир потечет на ауле ручьем, будет просто море дыма, и мясо приобретет такой неприятный кисловатый привкус. Первые 20-30 минут ребра будут готовиться с дымком, я фольгу дубовую щепу запечатал. Затем дым кончится, и я периодически буду куски обрабатывать сидром. Мне нравятся ребрышки с таким, знаете, легким яблочным привкусом. Можно, конечно, яблочный сок использовать, но на мой вкус яблочный сок слишком сладкий. В принципе, вы вообще можете выбирать на свой вкус напитки, так сказать. Можно пиво использовать, можно вино. Кому что нравится. Обрабатывать сидром куски нужно примерно каждые 20-30 минут. Общее время запекания ребер примерно 1,5-2 часа. Время такое размытое указываю, потому что все зависит от размера куска мяса, ну, вернее, от толщины мяса на ребрах. После часового запекания ребра нужно будет отправить в форму с овощами и залить сидром. И запечатать, конечно. чтобы получить классный соус. Час прошел, пора. Еще часик надо подождать. Потерпим. Что делать? Домеглась сюда и перемешать. Буквально 5 минут. Кстати, именно на этом этапе нужно соус и выправлять на вкус. Пробовать его и проверять на сахар, соль, кислоту. Все зависит от того, какой именно напиток вы использовали. Если пиво, то понятно, там кислоты никакой нет, поэтому это надо исправить. Отлично, все готово. Кусман, утащить. М -м -м -м. Вот обожаю так приготовленную говядину, говяжьи ребрышки. Из вот этого длительного тушения в пару, а перед этим с дымком, она очень такая получается классная. И говядина, в принципе, вкусное мясо, насыщенная, яркая. Ну, яркое. Но тут такая штука. Давайте сделаем сэндвич. Такой, знаете ли, простецкий с салатом Айсберг, с этим классным соусом с мясом и с э, хлебом. Слушайте, ну здорово. Что сказать, здорово, классно и достаточно просто. Да, ждать-то находится долго, но пока уже приготовится. Но ничего вертеть, особенно там не нужно корячиться, никаких особенных, никакого внимания особенного не требует. И соус можно даже без домигляса готовить, хотя на канале есть рецепт домигляса. Я показывал, но хранится в холодильнике. Ну, даже и без дамикляса будет хороший соус. Только, может быть, немножко больше, может быть, яркость ему добавить чем-нибудь там сахаром, коричневым, например, или медом. Каким-нибудь, может быть, уксусом винным хорошим или вообще бальзамиком. Короче, сообразите. Ладно, я буду есть, доведать за кадром. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока.